Игорь Мерлин Ком представляет Здравствуйте, меня зовут Ярослав Я занимаюсь продажей автомобилей И также занимаюсь консалтингом По увеличению продаж в бизнесе в тренинг Игоря Мерлина тантра денежного потока Я пришел с целями, во-первых, заработать больше денег Во-вторых, расширить свои границы и узнать разные эзотерические фишки, эзотерические техники, которые мне помогут зарабатывать больше денег. Изначально не верил в те техники, которые Мерлин давал, не понимал смысл их, зачем они нужны. Но потом, когда я получил уже конкретные результаты, меня приглашали в разные проекты. Это где-то... Проекта три, наверное, было там по сетевому маркетингу, по работу предлагали. Затем из результатов я завтра провожу первый базовый аудит по консалтингу и еще много разных интересных вещей в жизни. Но самое главное, что я чему я научился в этом тренинге, это действовать. Вот именно навык действия. Как ни странно, очень многие тренинги мне этого просто не могли дать. Точнее, я действовал на таком э, своем уровне. Вот если брать, что вот э, уровень действия у меня был изначально вот такой, то сейчас он у меня вот такой уже. <laughs> то есть э, я э, научился не тратить свободное время, попусту заниматься каким-то бредом, как это вот было раньше сейчас я именно вот э, затрачиваю все свободное время на получение э, результата финансового результата э, результата личного какого-то развития в жизни э, то есть пост постепенно совершенствую совершенствую совершенствую именно это дал мне э, этот тренинг даже вот честно от свободного времени э, стало гораздо меньше вот а, что еще, вот как изменилась моя жизнь, да, как раз это вот к вопросу об этом. Кому я могу порекомендовать этот тренинг? А, наверное, всем людям, которые хотят изменить свою жизнь с финансовой точки зрения, а, и не только. Вот. А, даже вот тем людям, которые не доверяют из отельки, просто вот приходите на тренинги Игоря Мерлина, и вы будете получать просто ошеломляющие результаты со временем. Конечно, нужно понимать, что так сказать, Москва не сразу строилась. И фундамент своего развития, своего денежного результата закладывается постепенно. Вот так же и я сейчас постепенно получаю результаты. Уже есть некоторые подвижки в жизни, которые мне помогут зарабатывать больше. Я понял, что мне нужно из этого тренинга. Мне нужно действовать э, постоянно, постоянно действовать, э, вырабатывать в себе этот навык, и это вот просто самое лучшее, что может быть в жизни. Э, постоянный навык действия. Мерлин, еще раз тебе спасибо за все твои техники, э, за все, что ты сделал для меня, за все эти практики, э, половины из которых я, честно говоря. Как-то не доверял, не понимал, для чего это, но потом э, уже пришло осознание этих результатов. Э, огромное тебе спасибо за проведенный трейдинг. Я не пожалел э, затраченных на него финансовых средств. Огромное спасибо, Малин.